Mm -hmm. Источник здоровья даем Вот, компания Источник здоровья да, Компания Источник начало, здоровья Это самое начало, это, когда начало каких-то, так сказать, самых интересных а, Структур, которые возникают новое, новое начало Да, новое начало было Отлично, спасибо да. большое Я думаю, что это будет очень интересно Большое спасибо вот эта пирамида, она со спиной, это характеристика. Ну, вот, в конце били. Вот, которая в насильной 5-гранной пирамиде. А из плюс 25% радиус 10%. Есть. У, у, у этой 4 грамной. Да, вот которого сейчас я могу. Вот, да, да, да, да. Вот. Она, она получается эффективной 5 да, получается? Ну конечно. Ого. А вот Поэтому я и хотел я еще... А, а их можно? В продажу пустить уже. Да, можно, конечно. Можно, да? С временным сертификатом Международной академии внутри угу. Земли. Ведь парадоксально то, что мы сейчас улетели в космос за несколько миллиардов световых лет почти. А, то есть, да, около этого миллиарда световых лет послали корабли космические. А, да. Оно ну, а то, что делает под землей 20-30 километров. Мы не знаем, не знаем вообще ничего что -то. Какое ядро там, что за ядро, откуда оно влияет. Да -да. Всего 12 тысяч километров. Еще это. у себя я не разобрались, а полезли пушки. Ну, дома. допустим. Ну, и то да. надо, и то надо. Так вот, мы как раз туда заглянули. Вот, и пирамида сыграла колоссальную роль. Mm. Вот. Ну, я все рассказывать не буду, потому что это очень интересно. Основная много. информация Но, ясна. Ясно, что. Это защита как от земных всяких аномалий, а, как мы их а называем, да. аномалий, связанных с хаосом, так и космические аномалий, это Солнце, угу. и Луна, и звездные дожди, и всякая другая неприятности, которая на нас падает. Она дает Она защиту вот, от всего этого, Это да? защищает хотя бы, вот это вот почти 60-70%. Удалось добиться защиты. Это очень серьезно. А раньше это больше. Получается, да, она раньше. в разы эффективнее при своих предшественников, <как> <как> да, которые были до этого. Да, да. Все, Все. ясно. Больше я говоря. хотел рассказать. Отлично.